Когда Мэри уходит, Терри грустит. Ему одиноко и печально. Или И скажи мне, какой смысл грустить? Идиома, take a hike. Дословный перевод – возьми, поход, а смысловой перевод – уходи, проваливай. Например For once, take the low road and tell me to take a hike. Хоть разок, сойди с правильного пути, скажи мне проваливать. Или... Я сказал ему проваливать. Иди All ears. Дословный перевод, все уши. А смысловой перевод, внимательно слушать. Например. I'm all ears. Please tell me about the party. Я весь во внимании. Пожалуйста, расскажи мне о вечеринке. Или... That's why I wanted to see you. I'm all ears. That's, uh, that's why I wanted to see you. Вот почему я хотел встретиться с тобой Я весь во внимании Дема, white elephant, Дословный перевод – белый слон А смысловой перевод – абуза Бесполезная собственность Например На следующей неделе у них в школе будут продаваться старые ненужные вещи Или That big house of there seems to be a white elephant It isn't worth it's cape. Их большой дом кажется пустой тратой денег. Его содержание не стоит того. Идиома – а golden opportunity. Дословный перевод – золотая возможность. А смысловой перевод – отличная, исключительная возможность и даже уникальная. Например money. Жаркая погода была отличной возможностью заработать для продавца мороженого. Или I'm you your last I'm you your last Я предлагаю тебе последнюю уникальную возможность. Идиома Спил the beans Дословный перевод – проливать бобы. А смысловой перевод – рассказывать секрет. Либо тайну. Например My friend not to spill the beans about my plans to get married. Мой друг пообещал, что никому не расскажет о моих планах пожениться. Или, well, well, Итак, время рассказывать секреты. Идиома, keep in the dark. Дословный перевод держать кого-то в темноте, а смысловой перевод держать кого-то в неведении или скрывать правду. Например, he always keeps us in the dark about his personal affairs. Он никогда нам ничего не рассказывает о своих личных делах. Или, I tried to keep Michael in the dark. I tried to keep in the dark. Я пытался скрыть правду от Майкла. Get with the times. Дословный перевод получать время. А смысловой перевод быть современным. Например, get with the times, John. Nobody wears this hat like that anymore. Джон, будь современным, никто уже не носит такие шляпы. Или lots of students have a gap year, grandpa. Get with the times. Миллион студентов делает перерыв в учебе, дедуль.